Здорово. Ну... Как ты? Давненько мы с тобой не крутили рулетки на Барвихи РП. И буквально в прошлые выходные по акции X3 на донат я снова закинул денежек на проект и прикупил себе 13 рулеток, которые мы с тобой сегодня все и откроем и посмотрим что же нам снова с тобой выпадет. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП и чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик чтобы не пропускать ни одного моего нового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 Ресурсы имеются в описании этого видео. Обязательно переходи и подписывайся, чтобы в случае чего не потерять меня. Как я тебе и сказал ранее, я прикупил себе 13 новых рулеток. И не будем медлить, а сразу же откроем их все. Ну и первое, что нам с тобой выпадает, это как всегда бесполезный алюминий. Но ну, относительно бесполезный, в дальнейшем мы будем крафтить с него какие-то предметы на своем чердаке. Но это, к сожалению, не то, что я хотел бы выбить в сегодняшних рулетках. Я, как всегда, настроен на тот самый скин под номером 23, скин того самого. Гонщика, ну или на какой-нибудь дорогостоящий автомобиль. Нам с тобой сегодня необходимо окупиться с данных рулеток. Выпадает нам золото, золото как по мне тоже довольно бесполезный ресурс, задорого его не продашь на наших серверах. И мы идем дальше. И нам с тобой выпадает донат валюта. Нам с тобой выпадают коины всего лишь в количестве 5 штук. Только представь, блин, в прошлый раз нам с тобой выпало целых тысяча коинов, в этот раз нам их выпало всего-навсего 5. Как я и говорил это дикий рандом. Грустно, грустно, но мы идем дальше. Нам выпадает бесполезное дерево. Дерево я вообще не знаю куда девать, если только перерабатывать бруски и пробовать в дальнейшем скрафтить себе лопату. У меня уже достаточно много накопилось данных бесполезных ресурсов. Опять нам выпадает алюминий, от которого тоже толку особо никакого нет. Чего-то сегодня нам с тобой совершенно не прет. Выпадают аптечки. Только представь, просто падает какой-то сплошной хлам. Да, только и пакета лицензии нам с тобой еще не хватало. Но не прет. Сегодня реально вообще не прет. Наконец-то, наконец-то нам выпадает с тобой что-то стоящее. Нам выпадает автомобиль. Что же за тачка нам выпала? Да, нам с тобой выпадает джип. Честно говоря, не помню точно, сколько стоит данный джип, но если я не ошибаюсь, порядка где-то 1 миллиона рублей. Да, конечно же, эта рулетка окупилась, но тем самым мы не окупаем все наши с тобой рулетки. Нам не выпадает с тобой какая-то дорогая тачка. Нам выпадает всего-навсего джип. Джип, который нам окупает с тобой примерно всего-навсего где-то три рулетки. А если сливать его в ГОСТ, так вообще одну или две рулетки. Да, кажется, удача сегодня не на нашей с тобой стороне. Первый раз в жизни мне выпадает нарко. Мне еще никогда не падала нарко. Интересно, в каком же количестве штук оно выпало. Опять нам выпадает с тобой алюминий. Выпадает в количестве 400 штук. Довольно грустненько. Довольно грустно обстоят сегодня наши с тобой дела с рулетками. Я, честно говоря, такого не ожидал. Но вот и все. И мы с тобой открыли целых 13 рулеток. И по факту нам ничего толкового не выпало. Нам нападал сегодня абсолютно какой-то дикий хлам. Единственное, что интересное нам выпало, это автомобиль. Но автомобиль довольно такой себе. Выпал нам с тобой конкретно джип. Джип, который в автосалонах Барвихи стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Как я и говорил, мы с тобой купили примерно 3,5 рулетки. Но опять же, слить данный джип в гос будет 600 тысяч рублей. А это так вообще на сегодняшний день стоимость примерно одной рулетки. Даже меньше. Рулетки конкретно у нас на девятом сервере продают от 700 тысяч рублей. Средняя цена примерно 800 тысяч рублей за одну рулетку. То есть, если у тебя нет возможности или нет желания донатить на проект, ты всегда можешь приобрести себе данные рулетки у других игроков в торговом центре за игровую валюту. Абсолютно в любом количестве. Но ну, как ты уже наверняка убедился, в сегодняшнем видеоролике все эти рулетки абсолютный рандом. В прошлый раз мы с тобой открывали почти 30 рулеток, и нам нападало с тобой довольно много интересного. Мы подняли больше, наверное, 100 миллионов рублей с открытия этих рулеток. Но сегодня нам с тобой конкретно не повезло. Конечно же я немного расстроился сегодняшнему открытию данных рулеток, но я не планирую на этом останавливаться. Тебе нравится данная рубрика? Данная рубрика также нравится мне. А значит мы продолжаем. Ну а в следующем видеоролике по открытию рулеток мы с тобой не будем открывать их за донат. Я хочу тебе спойлернуть, что уже закупил себе 10 рулеток у других игроков за игровую валюту. Но во сколько они мне